Здравствуйте! Сегодня 15 января 2021 года. Мы находимся в городе Челябинске в металлургическом районе. Это информационное агентство Ледокол. Итак, у нас есть пару вопросов к жителям города Челябинска. Ледокол. Вот первый вопрос. Что вы ожидаете в 2021 году? Ну, улучшение как минимум. По коронавирусу. Главное сейчас, ну, как бы, чтобы болезнь спала. Именно. А финансовом плане? финансовом плане тоже. В связи с этим, как говорится, ожидаем улучшения роста, что по зарплате, что, скажем так, по производству. Соответственно, увеличивается производство, увеличивается зарплат. Это хорошо, что оптимизм у вас. А вот что вы думаете о регулярном повышении цен ежегодно при том? меня это как бы особо не радует, но здесь мы ничего сделать не можем. <связано> То есть мы никак на это, на инфляцию не можем повлиять. Конечно. Тогда такой вопрос. А вам известно в истории, что было ежегодное понижение цен? Да, было после войны, насколько я знаю, с 47 года начинаем. А как вы считаете, можем ли мы сегодня вернуть эти тенденции, чтобы цены не вверх все время поднимались, а начинали все даже спускаться? Вполне возможно. А как вы видите-то? Какими методами? Ну, в первую очередь это увеличение вертикали власти, как говорится. Когда только те люди, которые на... Скажем так, в этих местах находятся и начнут более серьезно относиться к исполнению своих обязанности угу. И начнется сразу. Угу. То есть вы считаете, что все же от отдельных личностей зависит именно вот те тенденции, которые вот мы сегодня наблюдаем? То есть... Да, конечно. Угу. А не считаете, что причина все-таки не в людях, а в самой системе, в которой мы сегодня живем, то есть при капитализме? Ну, в принципе, как говорится, я стол обе системы. Да, в советское время гораздо проще жилось. И, По крайней мере человек был защищен во всех смыслах это слова. Хорошо, спасибо за ответы. Yes. Ледокол. Вопрос первый. Э, настал 2021 год, что вы ожидаете в этом году? Что-то всего хорошего и наилучшего. А Ничего вот именно? Нового. А в финансовом плане? Ну, финансово, как повезет. Так-то, конечно, лучше всего, побольше. Понятно. Тогда такой вопрос: что вы думаете о ежегодном и регулярном повышении цен? Да. Даже не знаю. Сильно много вырастает, зарастется. На ваш взгляд, с чем это связано? Кто в этом заинтересован? Ну, по вашему мнению, из-за чего такая тенденция? Да я даже не знаю, вот на такой вопрос я не смогу ответить. Не задумывались, да? Не, не задумывался. А вы знаете, что, вы, было ли когда-нибудь в истории э, ежегодное регулярное понижение цен? Да такого что-то мало приполнится. Может даже и не было. О, в Советском Союзе это было. Ну, как раз после войны. У меня еще не было. Ну, история есть зато. Одна... спасибо за ответы. Тема у нас, какие ожидания у вас на 2021 год? Самые лучшие. Самое лучшие ожидания от будущего года, от нынешнего, от следующего. Ну вот наступившего. А, а, наступившего. А вот допустим, финансового финансовом плане? Ну, всего самого наилучшего ждем. И в финансовом плане, и в плане здоровья. Угу. То есть вы уверены в стабильности вот этого года и последующих дальше? Ну, я думаю, хуже не будет. Ага. А, не а вот а, такой вопрос, вот что вы думаете о регулярном ежегодном повышении цен? Ну, это, наверное, неизбежный процесс. И не все, не все, не на все цены растут, и кроме роста цен происходит и рост, рост заработной платы, да, там пенсии, социальных выплат каких-то, то есть взаимосвязанный процесс. Угу. А вот, допустим, если не секрет, на сколько процентов повысилась в прошлом году у вас заработная плата позапрошлом? Не смогу сейчас точно сказать, там была индексация, но врать не буду в процентах. А ну, то есть она была выше инфляции? Происходит. Не смотрел, честно. Просто смотрел. многие ошибаются и считают, индексация это когда просто добавляют какие-то проценты к инфляции. А если инфляция выше, чем индексация, то это уже частичное погашение инфляции, но это не считается ну, индексацией. И тогда заключительный вопрос: как вы думаете, с чем вот связаны вот эти тенденции, именно почему цены повышаются? Ну так они же не именно сейчас повышались. Они же всегда повышались. Ну вот буквально на днях повысился снова бензин. Но он и до этого повышался. Сейчас он дешевле стоит, чем, допустим, там, ну, на вскидку, так, может, года полтора назад, когда он стоил вроде там за 40 с копейками. Сейчас mm -hmm. вроде вот на Газпроме там 38, там сколько-то, ну, точно не mm -hmm. буду говорить, да, не помню. А вот такой тогда вопрос. Может, а, -то uh -huh. -то... Вы слышали, что э, когда-нибудь в истории проходило снижение цен? Ну... No. Я же вроде сказал, что он повышается, понижается, повышается, понижается. Почему он скачет туда-сюда. Ну, контролируем, слишком сильно он уже не будет дешеветь, да, так как до этого были цены. Ну и вопрос какой был, слышали вы о сильном понижении? Вообще, что ежегодно цены понижались. Нет. А в Советском Союзе такое было в 1947-1953 год, когда происходило ежегодное понижение цен. Ну, бородатые уж времена-то что вспоминать. Советский Союз когда был? Он был давным-давно, а сейчас у нас 21 год, и времена меняются, и внешнеполитическая эта ситуация изменилась. Ну, а вопрос-то к чему был? А к чему? То, что, смотрите, в Советском Союзе происходила тенденция понижения цен, при этом был социализм у нас, ну, это, я говорю 47 -го 53 год. И, допустим, сегодня у нас капитализм, и мы видим ежегодное повышение цен на все. Ну, Но при этом заработная плата у нас не повышается так же, как... так было хорошо при социализме, как мы бы хотели об этом говорить, да, если уж на то пошло. А вы можете сказать пример, чего было плохо? Плохо при капитализме, как сейчас говорят о нем, Да. да? Если говорить, что у нас все плохо, но почему у всех есть телефоны? Вы можете показать свой телефон? Конечно, могу. Ну, покажите, пожалуйста. А с чем это связано? Чтобы... Ну, а технологии растает. не растут, вы считаете? А при чем здесь нет? А, спасибо. Технологии-то растут, но... Ну, и... Развиваются? Да, но, но с таким же успехом можно купить... Ну, вот, телефон. Э, ну сколько но. такой телефон стоит? Да не, не знаю сколько, ну но, тысяч 10, нам, 12, но, 12 но. Но. но... Ну можно же купить за 2000 да, но если но, есть возможность а... купить но. за 10, да. Угу. Машину мы покупаем не как раньше, шестерку, я покупал в бородатые в свои годы, когда угу. после школы получил права, купил ее за 50 тысяч. Потом я себе купил за 600 с копейками новую машину, это в двенадцатом году было, да. Но я же не пошел за 60 тысяч покупать. У меня было время Но я же угу. жил в 2012 году Я же тоже жил при капитализме, угу, правильно? Конечно. Но у меня была возможность пойти Пусть в кредит какую-то часть я взял угу. да? То есть у меня была часть суммы Часть суммы я в кредит взял Но была возможность Квартиру в ипотеку покупают, значит, угу. тоже Но есть возможность, угу. да? Но, значит, не так плохо этот капитализм, как мы о нем говорим, да? или нет? Ну, я, я вот честно считаю, что плохо капитализм, во-первых, потому почему? Во-первых, происходит ежегодная инфляция, то есть наша заработная плата не растет не же... и получается, за счет нас обогащается, за счет у эксплуатации. У нас одних же. Смотрите, так, смотрите у нас раньше в Советском и Союзе... В да, я понимаю. Плохо живем, Смотрите, да? у нас есть металлургический завод. Раньше этот металлургический завод содержал весь район, все больницы, все вот эти развлекательные... Это меч... это а, сегодня это... а сегодня это все с налогов, то есть мы платим налоги, и за счет этого... Раньше не платили? Но... Нет, ну так раньше-то, игру завод, то, что он работает на общие фонды потребления Он и снабжал весь район, то есть он содержал А сейчас мы содержим ну, со своих налогов ладно, все Хорошо, а кого винить будем в этом? Капитализм, как систему Как систему, да? То есть не конкретно какой то лицо? Нет, а конечно, систему. как система а, а люди это механизмы этой системы Допустим, сегодня существует буржуазная власть, в ней существуют олигархи, которые существуют в этой системе власти. Они используют государство как инструмент своих интересов, сами обогащаются. Но мы-то с вами, вот вы говорите, мы берем в ипотеку, то есть мы в долг а эти залазим, это, допустим, эти олигархи кредиты. Это они кто? олигархи это люди? Ну, конечно, конечно. То есть это люди эту систему производят, да? Они конкретно олигархи, допустим, там, ну, ну владельцы средств производства, допустим, хозяева заводов. Они же живут независимо. Люди те, которые мы с вами. То есть каждый из нас человек, оказавшийся в такой же ситуации, занимая такие же посты, произвел бы с вопросами, будете то же самое. Людей, которые без детей. Нам надо домой, а, на... ну все, конечно. Спасибо за ответы. Вам спасибо. Дайте. Вот, что будет? сверху вот эту поганую власть? Ага. А, а, а на... что вы думаете о регулярном повышении цен? Кто это делает, для чего и зачем? Для чего это? Ну, что Прячут продукты. Это же было уже все. Мы-то жили, когда да. вы еще пешком Вот, ходили. для этого мы и собираем, чтобы вот. кто-то еще помнит, кто-то знает и Можете можно пере научить. передать своим хозяевам. Нам? Ну, все равно есть добрые вот люди, как говорится, которые не позволят этому все угу. Так что? Все а с чем вы считаете, вот эта сама тенденция, с чем связано вот это повышение цен? Кто ей заинтересован? Ну, просто не хотят. Хозяева ваши. Просто наши? Хат... Просто ну, хотят. конечно. А какие именно? Может, фамилии знаете? Наши, наши хозяева? Наверное. Кто В правительстве не да, хотят, ну... чтобы народ был нормально. А вы вот э, знаете, допустим, что было ли когда-нибудь вообще, ну, в России, в истории, ежегодное понижение цен? Знаем. При Сталине было ежегодно на 20% снижали. Угу. Так что это знаем прекрасно. Это хорошо спасибо за ответы. Да, мы не жили. Хорошо, спасибо. Все лучше. Все равно. То есть жили, но в других делах, не в этих. Все понятно. Ну, а вы жизнь живете? Конечно. Тяжело. Но все хорошо. Вторую жизнь третью, четвертую. Тысячу. Люди бы жили бы лучше, если бы они Знали. не было в них лучшая духовность, духовность да? и да. понимание. А именно не общественно-экономическая формация влияет о том, почему, допустим, цены повышаются ну, или понижаются? Просто с телевизором И скажи неправда. С угу. Поэтому люди Господином заблуждаются Путин. очень Путин. Угу. Все Ирина. понятно. Ну, спасибо за ответы. Спасибо. Здравствуйте. Информационное агентство «Ледокол». Можно вам задать пару вопросов? Нет. Можно. Что вы ожидаете в этом году? Я? Ничего хорошего для нас всех. Что вы скажете по поводу повышения цен? Мне очень не нравится. Категорически против. Как с этим бороться? Необходимая ликвидация буржуазной общественно экономической формации и провозглашение социализма. Здорово. Мы с вами сикараемся. Согласны. Я смотрю, у вас очень много детей и жена. как вам живется с нашими ценами? Отвратительно. Это все, что вы можете сказать? Конечно. Как будем бороться? Ликвидация буржуазной общественно-экономической формации. Провошения социализм. Втроем? Мы втроем будем бороться. Необходимо создать коммунистическую партию, которая возглавит. Голосуйте за меня. Мы совсем всем справимся. Спасибо за вопросы. Пожалуйста, приходите к нам еще. Да. До Что вы думаете о ежегодном повышении цен? Здравствуйте. Здравствуйте. Я поняла, что я не вижу. Подожди, подожди. Здравствуйте, Флора агентство Ледокол. Что вы думаете вообще о о повышении цен? Здравствуйте. Такой вопрос. Что вы ожидаете в 2021 году? Понижение цен. Здравствуйте. Здравствуйте, информагентство Ледокол. В такой вопрос, что вы ожидаете в 2021 году? Здравствуйте. Понижение цен. Хватит давайте. Здравствуйте, информагентство Ледокол. Хотел бы задать вам такой вопрос. Что вы ожидаете в 2021 году? Здравствуйте. Ожидаю понижения цен. Очень хочется, я многодетная мама, ведь тяжело.